В Казанском федеральном университете прошла программа молодежной антиконференции «Марксфест-2023. Инвестиции в человека – лучший капитал». На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Так, первым выступающим был министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков. Он поднял тему о государственных инструментах для молодежного предпринимательства. Что касается поддержки со стороны Министерства по делам молодежи, микро предпринимательства, и предпринимательства среди молодежи, поддержки стартапов, то я должен сказать, что ну, третий год подряд реализован грантовый конкурс а, среди студентов и молодежи нашей республики. И такие микрогранты, они небольшие, конечно же, да, но для какого-то старта, для студента 300 тысяч рублей. Я думаю, что это ну, нормально, такое подспорье -то для того, чтобы попробовать себя в том или ином бизнесе. О блоке «Быть не казаться» рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. Также студентам была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы гостям. Знайте, знаете, что без труда не вытащишь и рыбку из труда. И это каждый каждый день много лет. Это не два года, не пять лет, не семь. Это вот это, это 20 лет. И это не бывает вот так в одной части, когда у вас сразу секретарь и сразу водитель. В завершении студентов предложили проголосовать по теме «Татарстан. Территория молодежного предпринимательства», где было несколько вариантов ответа. Валерия Носкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.